всем привет я рада видеть вас на своем канале сегодня буду тестировать с вами вот такую покупку из фикс так. прайс вот такой вот скраб для лица В предыдущих обзорах я тестировала вот такой скраб этой же фирмы мне понравился он решила попробовать вот этот другой немножко он стоит он 55 рублей так что нам пишут: крем-скраб для лица абсолютная чистота 3 в 1. Детокс, обновление, сияние, способствует устранению несовершенств, повышению эластичности, сохранению молодости кожи. Для, для всех типов кожи он идет. Номинальный объем 75 мл. Так, скраб для лица, открывающий свободное дыхание кожи, освежающий цвет, эффективное средство очищения и обновления кожи. Мелкие скрабирующие частички эффективно отшелушивают, полируют и выравнивают текстуру кожи. Кстракт зеленого кофе обладает неподренажным эффектом, устраняет отечность, подтягивает контур. Витамин Е усиливает защитные функции кожи, замедляет процессы старения. Масло виноградных косточек глубоко питает и увлажняет, сужает поры, снимает воспаление. Допантенол стимулирует регенерацию кожи, придает коже мягкость и упругость. Так, нанести крем- скраб помассировать 1-2 минуты, смыть теплой водой. Рекомендую использовать 1-2 раза в неделю для всех типов кожи. Так. У меня уже на самом деле этих скрабов целая куча. За все время тестирования из прайс у меня уже некуда их вкладывать, но все равно я их покупаю, тестирую для вас. Самое интересное. От Fresh Face он идет. Так. Ну, в принципе, собственно, все. Здесь ничего такого интересного больше нет. Извиняюсь за свои волосы, они немножко пушатся. Недавно только их высушила. Так что тестировала покупку с FixPrice, которую вы увидите в следующем обзоре. Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить. Так, давайте откроем упаковку. Посмотрим, что внутри. Внутри вот такой красивый тюбик. Тюбики, конечно, у этой фирмы вообще классные. Что вот в этом голубом? Так. Такой вот интересный. Что в этом? В общем, вообще. Тюбик здорово, здоровский. Так, так, давайте. Защита. Берем защиту. Понюхаем, как пахнет. Приятно или нет? Пахнет классно. Здорово. Так, давайте Вот такой вот он, кремообразный. С мелкими частичками идет. В общем, сейчас будем тестировать. Сейчас я уберу волосы, чтобы ничего не мешало. Так, так, ну что, давайте пробовать. Что за средство? Ну, мне кажется, оно тоже неплохое. Проверим. Так, сейчас намочу лицо и будем пробовать. Но пока он ничем не отличается от предыдущего. Также очень просто наносится. Много средства не нужно, он хорошо распределяется по коже ощущение как будто бы в том скрабе частички более отчетливые по же скользят а здесь как-то мягче что ли идет как по мне так Не знаю. в общем сейчас помассирую минутку и смою так, что я думаю, достаточно. Всё, сейчас буду смывать и увидим результат. Так, ну что, делаем выводы. Кожа как будто бы немножко сальная какая-то что ли стала. Если сравнивать вот с этим, то. Вот этот мне больше нравится по ощущениям, потому что вот как будто вот какая-то сальная кожа стала, я не знаю. Вот с этим было приятней голубым. Но это лично мое мнение, не знаю, может кого-то по-другому будет, но как будто кожа жирная стала какая-то. Не очень приятно. С этим было лучше. Этот мне понравился больше по ощущениям. Вот. Этот наоборот как-то мотирует. Нет такого. В общем, не знаю, смотрите сами, брать или нет. В общем, я как-то за этот больше. Хотя на первый взгляд кажется, что они одинаковые. Но нет. Детокс обновления сияния способствует устранению совершенств, повышению эластичности кожи, абсолютная чистота. То, что он очистил, я не сомневаюсь. Но по ощущениям мне как-то не особо. Не знаю. Наверное, подарю кому-нибудь. Сама буду тем пользоваться. Может другому подойдет. Вот. Так что. Смотрите, сами брать или нет. Что-то я как-то вот зато больше агитирую. В общем, как-то так. На этом у меня все. Всем пока!